По-собачьей дьявольски красив, С такой милой доверчивой приятцей, И никого ни капли не спросив, Как, пьяный друг, ты лезешь целоваться. Пожалуйста, голубчик, не лежись, Пойми со мной хоть самое простое, А ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит Дай, Джим, на счастье лапу мне Дай, Джим, на счастье лапу мне Мой милый Джим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 Ж На счастье лау мне.